Та-дам! Ну что ж, всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает играть в космических инженеров. Ну и в данном же выпуске я покажу, расскажу, каким же образом мне приходится выживать в этом нелегком своем приключении на этой планете. В прошлой серии я рассказывал о том, как мне удалось снова из космоса прибыть сюда на планету и продолжить здесь добывать какие-либо ресурсы. А конкретно нам потребуется золотишко, да, для того, чтобы спроектировать и достроить, ну, по крайней мере построить какие-то основные элементы нашего а, звездолета, который у нас сейчас а, находится в разработке, где-то там, высоко, а, на одном из астероидов. Да, в прошлой серии мы с тобой, значит, немножко накопали золотишко, да, у меня вот здесь вот уже на панели можно это все дело отследить. Да-да-да, давай посмотрим, сколько у нас сейчас золота. 54,8 у нас сейчас... 54 тысячи, прошу заметить, у нас сейчас руды и золото уже 1,4к. В принципе, уже вполне достаточное количество для того, чтобы его начинать а, грузить в наш с тобой... А, челнок, ну что ж, давай мы сейчас этим и займемся После чего я немножко хочу подшаманить здесь свою базу Для тех, кто не в курсе, я играю достаточно давно и достаточно долго уже строю эту свою базу Кодовое название которой Рассвет Да, именно отсюда мы начинаем свое выживание и какие-либо постройки мы производим исключительно в выживании и исключительно вот на этой базе. Ну, теперь же у нас есть и космическая, на которую мы обязательно слетаем. Если вдруг ты хочешь посмотреть на нее побыстрее, то уже есть видео а, в плейлисте по с космическим инженером на моем канале. Переходи, приятного просмотра. Ну, а мы продолжаем дальше. Так, ну что ж, давай мы, наверное, сейчас отгоним сначала наш вот этот вот дрон а, с посадочной площадочки, или так, так ее назовем, с загрузочной площадки а, в какое-нибудь другое Место. Именно для того, чтобы освободить площадочку для подключения нашего орла на загрузку золота. Ну что ж, каким образом у нас происходит управление вот этим вот а, дрончиком? Естественно, дрон у нас сделан на дистанционном управлении. Как ты видишь, тут никакой нет кабины, никакого кокпита у нас нет и так далее. И мы только исключительно с помощью модуля удаленного управления можем к нему подключиться. Вот, пожалуйста, у нас это дрон. Подключаясь к нему, мы сразу же попадаем в его центральную камеру. И давай мы с тобой сейчас попробуем отконнектиться от стыковочного отсека. Нажимаем на троечку. Ой-ой-ой-ой, отвалился. А все, ребят, потому что мы не соблюли некоторые пункты обязательные. обязательном являлся также пункт, что мы, надо было включить режим батареи с зарядки а, на обычный. Или он называется еще авторежим. Все. Вот таким образом, да, мы когда его отключили, у нас, собственно, наш дрон остался без какого-нибудь питания, соответственно, движки его не тянули никакие. На атмосферниках у нас он сделан, да, вот этот земной дрон, поэтому без питания, естественно, движки у нас перестали работать, и он просто-напросто рухнул на землю. Так, ну что ж, ковыряемся немножечко в его мозгах, производим рекомпилирование и мы сразу же активируем нашего дрончика. Недавно я его загрузил уже стальными пластинами для того, чтобы можно было работать и варить все то, что я вот там вот уже, видишь, построил. Но в данном случае мы пока просто его отгоним вот сюда, к примеру. Да, и поставим его вот э, здесь, все на скрипте, вектор Траст называется, что позволяет нашим с вами роторам э, крутиться э, в нужном направлении, придавая ход нашему агрегату Очень интересный, кстати говоря, скрипт, можешь погуглить на досуге как-нибудь в Стиме, если ты желаешь увидеть от инженеров какого-то необычного геймплея, геймплея, то этот скрипт, конечно же, тебе э, пригодится. Ну а мы тем временем просто-напросто осуществляем посадочку нашего дрона, туда, куда нужно. Ну, скажем, пускай у нас вот здесь вот пока что постоит и подождет. Блин, как-то не очень аккуратно мы его приземлили. Ну, да ладненько, ничего страшного. Я сто раз так делал, ничего ему за это а, не было. В данный момент у нас дрон оборудован сварщиком, и мы скоро а, поедем а, варить. Но сразу же после того, как мы загрузим нашего орла. Теперь мы давай перейдем к тому, что переместим нашего орла а, к месту для а, загрузки. Да, я тебе еще не показывал, да, своего красавца, а он у меня такой, что он не только снаружи, непонятно как сделано, но и внутри. А это все потому, что это мой первый пилотный серьезный проект и, как говорится, на данный момент лучше я ничего пока не делал, а именно не лучше, а масштабнее. Да, заходя внутрь, мы сразу же попадаем вот в такую вот комнатку, где можно спокойненько, без проблем расположиться в одной из этих криокамер, которые позволят нам чувствовать себя безопасно при а, транспортировке и при, и при полете например скажем из атмосферы куда-нибудь а, в космическое пространство рассчитан он на экипаж из трех человек, одним из которых является конечно же а, пилот, ну сюда по желанию можно запихнуть гораздо больше, просто немножко остальные чувствуют себя будут некомфортно при перемещении в космос да, если честно мы тестировали его в полной как говорится загрузке, то есть это было два значит напарника и в качестве пилота конечно же был я и в в принципе, вполне нормально можно перемещаться. Также у нас здесь стоит модуль жизнеобеспечения. То есть, если мы вдруг где-нибудь случайно погибнем, да, исследуя пространство космоса, то мы всегда возродимся вот в этом челноке, да. Все здесь у нас, в принципе, максимально предусмотрено. В том числе и система энергоснабжения у него тоже предусмотрена. Если вдруг мы окажемся в полной вообще заднице, да, и нам ничего не будет светить, мы лишимся всех каких-то способов зарядки батареи. У нас есть на крайняк вот эти вот солнечные панельки, которые стоят у нас на наверху и тем самым позволят нам хоть каким-то образом перемещаться и накапливать энергию. Так, ну что ж, идем дальше, значит, тут я тебе продемонстрировал, заходим внутрь, и тут у нас самое основное это вход, секретный вход, я бы его назвал в кабину, да, выполнен он вот таким вот образом, сразу не поймешь, где здесь вообще вход, стоит только немножко поднять глаза наверх, и вот она, друзья, у нас дверь, в которую можно а, проникнуть. Проникаем, естественно, мы в саму а, кабину, в пункт управления этим кораблем, да, здесь у нас находятся различные Мониторчики, отображающие ту или иную информацию, также можно отследить, сколько, где можно отследить, сколько у нас сейчас водорода в сети, сколько у нас сейчас кислорода в кислородном баке. А, да, у нас полностью, напоминаю, этот корабль герметичен, то есть выйдя, например, в его салон, здесь себя можно комфортно чувствовать и даже ходить без маски. Да, и что позволит нам спокойно дышать, и тут нормальная, значит, температура для... Поддержание нашего жизнеобеспечения Другими словами, мы просто-напросто летая в космосе Можем здесь спокойненько Расхаживать, как у себя Дома, блин, только диванчиков и телевизора Мне кажется, не хватает, так вообще, в принципе Идеально, так, ну что ж, садимся в кабинку И давай попробуем сейчас мы запуститься На клавиши у меня выведены Конечно же, движки все необходимые В данном случае нас интересуют атмосферники Да, включаем атмосферники И мы вот таким вот просто способом поднимаем Этого э, красавца в воздух. Спроектировал я его таким образом, чтобы он мог на себе таскать тонны просто-напросто груза в космос. Достаточно немаленькое количество груза, мы на нем всегда перевозим и всегда у нас пока что этот красавчик справлялся. В данном случае я не понимаю, почему у меня он не вертится влево-вправо, а все потому, что мне необходимо вот здесь вручную, да, как видишь на центральной панельке у нас загорелась стрелочка, мы должны перевести все наши периферийные устройства, вот у нас периферия в рабочий режим, а именно, как только мы их включаем, у нас задействуются не только вот тут дополнительные информационные дисплеи, Которые нам сообщают тоже дополнительную разную информацию Также у нас активируются и а, гироскопы при этом режиме То есть без периферийного вот этого включения мы а, можем летать, как вы видели, да Но мы не можем поворачивать А теперь, когда мы включили все системы целиком и полностью Мы спокойненько, ну как спокойненько, да Это у нас своеобразный слон, а, который очень неповоротливый Да, и его предназначение, конечно же, не вести какие-то динамические бои в космосе Хотя у него и пулеметы тоже есть есть, а чисто и исключительно для перевозки и транспортировки а, каких-то грузов Грубо говоря, и другими словами, это у нас грузовое судно а, на маленькой сетке Для раз, различного рода задач В основном для сбора и перевозки а, ресурсов Так, ну что ж, мы вот сюда вот немножечко припаркуемся Да, как мы видим, у нас уже коннектор готов а, состыковаться На шестерочку вроде как нажимаем Нет, не на шестерочку, а на семерочку можно уже, кстати говоря, двигатель отключить. И на семерочку мы а, стыкуемся, да, получая при этом общий вид нашей базы. Так, для тех, кто давно уже хотел посмотреть, как выглядит моя база а, снаружи целиком и полностью, вот у вас появилась такая возможность. Вот таким вот образом, да, нифига себе, она маленькая у меня оказывается. Вот таким вот образом выглядит мой комплекс а, рассвет. Кстати говоря, я вчера доварил, как видишь, солнечные панели. Теперь у меня вместо 4 аж 8 штук вырабатывает энергию. Я думаю, что это мне непременно... Поможет в моем дальнейшем а, развитии Так, ну что ж, пристыковались мы Следующие наши действия а, Какие? Давай мы с тобой сейчас выберемся Отсюда и попробуем Так, тихонечко, ты почему не открываешь двери? Выберемся отсюда и наша с тобой задача Сейчас, блин, кривовато, конечно, смотрится, да Это у нас инженеры, что тут скажешь, да И такая вот стыковка, она считается тоже Нормальной и по ней у нас Нормально можно передавать все возможные предметы В данном случае нас интересует, конечно же, золотишко Немножко у меня тут кривая система по поводу отгрузки до да, всяческих различных компонентов Для того, чтобы мне загрузить что-то в мой, э, в этот челнок Необходимо вот здесь вот в сортировщике настроить Да, вот, например, стальные пластины мы убираем И ставим, конечно же, сюда э, какие-нибудь золотые слитки Меня сейчас интересуют. Почему именно золотые слитки? Да, лично мне так показалось, что они э, весят меньше всего посмотрим сколько у нас свободного пространства имеется в нашем аппарате посмотрим на его основной контейнер в котором мы перевозим как мы видим до хренища еще место давай с тобой сначала засунем сюда золото по максимуму сколько у нас там уже произвело Нажимаем просто вот на эту вот кнопочку, включаем мы сортировщик, да, если кто не в курсе, как правильно настраивать сортировочную систему, я специально для тебя, мой друг, могу записать подробный гайд. ой ой ой ой, -ой, -ой, -ой а не переборщили ли мы? Две? Откуда столько золота? Я не пойму. Слушай, откуда столько золота? У меня на дисплеях показывало гораздо меньше. Слушай, мне кажется, мы по золоту перевыполнили план. Все, понял, принял. Можно смело выключать. По моим прикидкам, золота где-то нужно было полторы тысячи слитков, но мне кажется, чем больше, тем а, лучше. И да, я все-таки думаю, что правильное решение было именно слитками, мне грузить они а, а именно уже готовыми сверхпроводниками, потому что, как мне кажется, сверхпроводники весят немножечко побольше. Но так как они состоят из некоторых компонентов, а потому давай-ка мы загрузим с тобой лучше золотишко, а ресурсы на все остальное у нас найдутся и на космической а, станции. Так, ну что ж, давай-ка мы сейчас сортировщик подправим, уберем золотые слитки и добавим сюда уже теперь крем Кремниевые пластины, потому что нам нужно также будет очень много э, кремния. Кремния в основном используется э, в изготовлении оконных всяческих проемов, окон, стекол и так далее. Давай посмотрим, сколько же, же у нас сюда кремния это еще войдет. По максимуму загрузим сегодня мы наш челнок или же нет? Так, 14 тысяч до кремния, он немножко пообъемней сам по себе, чем золото. Объем вот золота, смотри, тут почти 3000, всего 145 литров. А здесь у нас, я так понимаю, ох, кремния. Все, мне кажется, хватит кремния. Оставим немножко здесь его на нашей базе. Все, выключаем наш сортировщик. И я думаю, что остальное пространство мы будем забивать какими-нибудь совершенно другими материалами. Ну и как я тебе обещал, давай я тебе сейчас продемонстрирую, каким же образом у меня на реалистичных настройках выживания происходит а, постройка чего-либо и как я строю. Ты думаешь, я вот это все варю ручками? Да нет, ни хренашечки, ручками. Я бы здесь, наверное, давным-давно помер и вообще столько бы не сварил. Варю я, конечно же, все при помощи вот этих вот своих помощников дронов. В данном случае мы Загрузили нашего дрончика всем необходимым Давай сейчас посмотрим Короче говоря, у него больше 1000 пластин сейчас в инвентаре И мы, наверное, сейчас сразу же выдвигаемся с тобой на проварку всех вот этих вот частей Которые я сегодня набросал Он достаточно динамичный Он даже с этим количеством пластин летает достаточно бодренько, достаточно быстро, резво Ну что ж, давай мы немножко сейчас проварим некоторые из элементов Хотя бы начнем вот с этой двери к примеру, я тебе продемонстрирую, как у нас происходит сварка. Просто подлетаем вот сюда, да, к, этим вот, э, к этим блокам, и начинаем потихонечку орудовать. Я закончил потому что в моем дроне закончились пластинки и мы сейчас поедем его обратно ими заряжать. Ну что ж, вот таким вот образом у нас примерно и происходят работы вообще любого плана, будь то это вот такие вот сварочные, как сейчас только что мы, мы с тобой сделали, а, будь то это работы как, какого-нибудь а, раз, разборочного характера, например, таким же образом вот к этому дрону, к моему цепляется еще и а, резачок. Вот здесь у меня, значит, есть набор необходимых инструментов, да, мы можем выбрать то, что нас интересует. Например, нам если понадобится бур, мы берем и ставим бур. Если нам нужен резак, мы берем и ставим резак именно вот отсюда. Ну а пока мы можем спокойненько пришвартоваться да, к док-станции для того, чтобы зарядить наш дрон. Он у нас сегодня поработал идеально практически. И мы вот сюда вот, вот его сейчас и а, поставим. Просто задом подлетаем вот к этому коннектору и ставим его на зарядочку. Нажимаем на троечку, выключаем все двигатели и ставим на зарядочку. Ну и вот таким вот образом мы работаем, друзья. Да, теперь настало время для а, покрасочки. Естественно, после заварки смотри, как мы много с тобой заварили. Разве я бы столько заварил так быстро? Да, за 2, буквально за 3 минуты реального времени как я заварил сейчас это все на э, дроне. Ну и давай мы с тобой сейчас покрасим. Да, да определим, конечно же, какой-нибудь цвет и начнем потихонечку красить наши ворота. Для покраски я использую тоже специальный инструмент, также из модификаций. Просто-напросто я не знаю, как без модификаций, вот без различных, я бы строил все это дело, потому что... Изначально космические инженеры, они ограничены очень сильно функционалом, да, и там нужно заранее выбирать через кнопочку P, вот таким вот образом, именно те блоки из такой, как говорится, маской из такой структуры. А здесь можно легко и просто, да, тратя, конечно же, на это необходимые ресурсы, в основном это гравий, только лишь и всего, мы просто-напросто спокойненько можем вот таким образом красить, где нам захочется, что нам захочется. Самое главное, что все это делается у нас точечно, да, где нужно там и закрасил без этого инструмента мне раньше было гораздо сложнее, а он, конечно же, облегчает жизнь совершенно любого инженера. Так, ну что ж, друзья, вот таким вот образом мы здесь выживаем, мы здесь развиваемся потихонечку, готовим наш челнок для отправки в космос, снабжаем его сейчас необходимыми ресурсами, чтобы сделать в космосе уже звездолет. Звездолет у нас проектируется немаленький и в ближайших своих сериях по выживанию в космических инженерах я, тебе мой дорогой друг, продемонстрирую, что я там. Уже проектирую, каких он масштабов у нас будет Но я тебе сразу скажу, что он будет ох-ох-ох Каких хороших масштабов и ресурсов на него также потребуется анимал Но на сегодня это пока что вся информация, которую я тебе хотел рассказать По поводу своего выживания в космических инженерах Как ты привык выживать и что строит Пиши, пожалуйста, в комментариях Мы с тобой непременно все это дело обсудим Ведь у братишки Scratch есть отличительная особенность Отвечать на совершенно все твои комментарии, которые ты мне напишешь Но ну, а ты и дальше продолжай играть только в самые крутые топовые игры Приятного тебе геймплей еще обязательно увидимся и услышимся продолжение конечно же следует